Привет, с вами интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас с гидромассажной панелью от чешской компании Ravac коллекции Totem модель Jet Inox. Артикульный номер гидромассажной панели X01453. Гидромассажная панель гораздо функциональнее, чем обычный душ. Вы сможете ощутить на себе весь эффект массажных форсунок и полностью расслабиться, не выходя из дома. Ежедневная релаксация в домашних условиях придаст вам чувство свежести и наполнит энергией каждый день. Гидромассажная панель Jet Index имеет высоту 161 см, ее ширина 26 см. Корпус панели выполнен из нержавеющей стали и имеет характерный цвет. Внутренние детали изготовлены из металла. Панель имеет плавную обтекаемую L-образную форму. Минималистический дизайн и простота форм станет украшением любой ванной комнаты. В самом верху душевой панели расположена верхняя душевая лейка, которая уже вмонтирована в корпус. Ниже ее расположена специальная лейка узкой продолговатой формы. Главная ее особенность – это функция «водопад», которая позволяет в полной мере принять душ, наслаждаясь обильным потоком воды. Дальше в центральной и нижней части панели расположены массажные форсунки. Начиная от спины 1 на уровне талии вторая и 3 расположена на уровне ног. Первый переключатель отвечает за режимы гидромассажа и переключение между верхним душем, режимом водопад и переключением потока воды на ручную душу. На корпусе панели нанесены соответствующие маркировки, поэтому управление происходит без каких-либо сложностей. Душевые форсунки панели имеют фирменную технологию очистки Easy Clean. Если на их поверхности образуется водный налет, для того чтобы стереть его с поверхности форсунок достаточно легкого прикосновения руки. Второй переключатель осуществляет управление термостатическим смесителем. На корпусе панели нанесены маркировки температуры воды. Вам лишь достаточно повернуть переключатель на нужную вам температуру, а смеситель самостоятельно проведет смешивание холодной и горячей воды. Первый и второй переключатель имеют специальную блокирующую кнопку. Она нужна для того, чтобы закрепить выбранный режим использования душа и сохранять установленную температуру воды. Под вторым переключателем расположены третьи массажные форсунки. В самой нижней части гидромассажной панели нанесена фирменная маркировка бренда Rovac, так что вы можете быть уверены в подлинности продукции. Также панель укомплектована ручным душем для более детального и направленного принятия душа. Ручной душ имеет диаметр 5 см, он также оснащен душевыми форсунками с технологией очистки EasyClean. Ручная лейка имеет простую форму и минималистичный дизайн, ее удобно держать в руке и манипулировать благодаря гибкой подводке воды ручную душу удобно брать и обратно повесить на специальный держатель для душа. В полный комплект поставки входит ручная лейка, верхний душ, держатель для душа, душевая штанга, душевой шланг, гидромассажная панель, термостатический смеситель, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии на изделие составляет 2 года. Мы являемся авторизованным дилером компании Rovac, поэтому вы можете быть уверены в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественную продукцию Ровак. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.